18 ноября на телеканале Универ ТВ ты увидишь грандиозный концерт, посвященный к дню рождения Казанского федерального университета, которому исполнится 212 лет. В прямом эфире тебя ждет лучшая концертная программа. Итак, 18.00, 18 ноября, только на Универ ТВ.